Прямо из палаты областной инфекционной больницы рассказала иркутянка Евгения Волкова. Коронавирусом она заразилась в Иркутске. Итак, что с ней происходило с первого по сегодняшний, уже пятый день, расскажет моя коллега Анастасия Цыганкова. Она, кстати, проанализировала, как соблюдают режим самоизоляции в городе. Вот эта дверь в основном всегда закрыта. Вот это вот В палате Иркутской инфекционной больницы Евгения Волкова уже пятый день. У женщины обнаружили коронавирус. О своем состоянии рассказала подписчикам Дениса Гука в соцсетях. Мои симптомы. Непонятное ощущение в районе горла, то ли это лимфоузлы, то ли еще что-то. Температура до 38,2. Чихание. Вот прямо три дня я чихала. Почти там с утра до вечера и плюс сильный насмор. Иркутский Евгения Волкова и ее муж не покидали, значит заразились контактным путем, где и от кого остается догадываться. С плохим самочувствием супругов доставили в инфекционную больницу, поместили в одну палату, взяли тест. Тесты это такая длинная палочка, на ней там что-то намотано, Но ничего страшного там нет. У нас брали с внутренней стороны щеки и в носу. У мужа covid 19 не подтвердился и его перевели в другую палату. В этой Евгении осталась одна. Выходить нельзя. Связь с персоналом по телефону. Не открываются и окна. Кстати, из них видно автобусную остановку. И женщину возмущает безалаберное отношение людей к нынешней ситуации. Люди на остановках ходят. Машины одна за одной. Берегите себя. Прошу вас соблюдать как минимум дистанцию, а по-хорошему э, всем самоизолироваться. О том, что самоизоляция – лучшая мера профилактики, уверен и Денис Гук. Это выбор каждого человека, я считаю. Вот. По мне, э, лучше пересидеть дома, нежели чем потом реально э, разбираться с ситуацией. Я считаю, что это осознанный выбор. Я выбираюсь сидеть дома. Кстати, именно жесткие карантинные меры помогли вернуться к почти привычному укладу жизни в Китае. Человек подходит, он проверяет температуру тела, если все в порядке, пропускайте. В стране, где и появился коронавирус, уже открыты рестораны, магазины, люди выходят на прогулку. Правда, маска стала неотъемлемым атрибутом гардероба. Теперь пересидеть вирус надо и нам. Вирус передается воздушно-капельным путем, контактным путем. И всеми разными возможными способами, которые мы еще, может, даже и не изучили. Есть и хорошие новости. Троих пациентов сегодня уже выписали. Двое проходили лечение в Иркутской инфекционной больнице и один в Вихаревской городской. Врачи продолжат наблюдать за их самочувствием. При Байкале идет третья неделя самоизоляции. Но по автомобильному трафику видно, жители начали пренебрегать рекомендациями. А значит, предотвратить распространение коронавируса становится сложнее. Анастасия Цыганкова, Евгения Альков, Вести Иркотск.